Любители блинов и старинных традиций в этом году смогут отметить масленицу с привычным размахом не только в России, но и в Монако, в порту Эркюль. Праздновать будут три дня, причем сочетая традиции и современность. Гуляние с блинами и новая русская кухня, ярмарка народных промыслов и нынешних дизайнеров, выступления народных музыкантов-казаков и модные стеты от диджеев. А еще уроки фигурного катания от Ирины Родниной.